Всем привет! Итак, сегодня обзор языка Луа. Это это не просто зачитывание с Википедии. Я ее, по-моему, даже не открывал. А, нет, чуть-чуть открыл. Так вот, что в этом обзоре? Вкратце, вкратце, что такое Луа? Дальше, краткая история создания. То есть есть вырежь, выдерж, выдержки, блин, вырезки из этого интервью одного из создателей. Вот, далее Небольшая, небольшой кусок э, из его книги, дальше у нас будет обзор типов, э, которые Луа э, поддерживает, ну и дальше программное обеспечение, которое использует Луа, там примеры игр, э, примеры отраслей, ну и все, вот так вот. Но в целом, все это, я думаю, даст вам э, понимание, что такое ЛУА. Если вы не знаете. Если вы знаете, то я не думаю, что будет смысл вам это все смотреть. Как вы видите, на фоне у нас игра какая-то. Вот, ну, это лучше, чем просто втыкать в текстовый редактор, как было ранее. вот. Ну, а для тех, кто не хочет смотреть это все... Что я вам не рекомендую, рекомендую все-таки все, все просмотреть. Так вот, для тех, кто не хочет все это смотреть, то Lua это просто скриптовый язык, который очень тесно интегрирован с C, C++, ну в основном с языком C. И на нем можно писать сценарии, вызывать модули, написанные на языке C, и, и все у вас будет хорошо. Вот так вот, это вкратце. Ну а тому, кому все-таки интересно, не переключайтесь, мы начинаем. Да, здесь будут картиночки, но я буду об этом говорить. Так вот, что такое Луа? Луа от португальского Луна. Скриптовый язык с расширяемой семантикой. Луа был создан и поддерживается представителями Pontifical Catholic University Rio de Janeiro. У него нет официального стандарта. Стандартом считается описание в руководстве пользователя. В настоящее время Lua является самым популярным скриптовым языком в индустрии игр и не только. По идеологии и реализации язык Lua ближе всего к JavaScript. В частности, он также реализует прототипную модель объектно-ориентированного программирования. Но отличается по скале подобным синтаксисом и более мощными и гибкими конструкциями особенностью Луа является реализация большого числа программных сущностей, минимумом синтаксических средств. Итак, краткая история создания. Этот язык появился в 1993 году. Ну, вначале приведу некоторые вырезки из интервью одного из создателей языка, которого зовут Роберту Иерузалимски. Интервью датировано 12 сентября 2008 года. Перевод этого интервью примерный. Итак, вопрос. Что было толчком для развития Lua? Была ли какая-то проблема, которую вы пытались решить? Ответ. Мы, работали, мы разработали Lua для решения конкретной проблемы. Хотя мы разработали ЛУА в академическом учреждении, ЛУА никогда не был академическим языком. Хотя, э, не был академическим языком. Этот язык, на котором можно писать статьи. Нам нужен был простой в использовании конфигурационный язык. И единственным скриптовым языком, доступным в то время, а это 1993 год, был TCL. Но наши пользователи не считают TCL простым в использовании языком. Таким образом мы создали наш собственный конфигурационный язык. Вопрос. Как появилось имя Lua? Ответ. До Луа я создал язык, который назывался SOL, что означало простой объектный язык, Simple Object Language. Но также по-португальски SOL означает солнце. Этот язык был заменен Луа все еще безымянным в то время. Поскольку мы воспринимали Луа как что-то меньшее, чем СОЛ, друг предложил имя Луа, что означает «Луна» на португальском языке. Вопрос. Были ли какие-то особенно сложные проблемы, которые вам приходилось преодолевать при развитии языка? Ответ. Нет. Первая реализация была действительно простой. И она решала проблемы под рукой. С тех пор у нас была возможность избегать трудных или раздражающих проблем. То есть на этом пути было много проблем. Но нам никогда не приходилось их преодолевать. У нас всегда была возможность отложить решения. Некоторые из них ждали несколько лет, прежде чем были решены. Например, начиная с Lua 2.2, выпущенной в 1995 году, мы хотели лексическую область видимости в Луа. Но мы не знали, как эффективно реализовать ее в рамках ограничений Луа. И никто этого не сделал. Только с Луа 5.0, выпущенной в 2003 году, мы решили проблему с помощью нового алгоритма. Вопрос. Какая самая интересная программа, которую вы видели, написана на Луа? Ответ. Я видел много интересных программ, написанных на Луо, разными способами. Я думаю, было бы несправедливо выделять один. Как категория, мне особенно нравятся программы, управляемые таблицами. То есть программы, которые являются более общими, чем конкретная проблема. И которые сконфигурированы для конкретной проблемы с помощью таблиц. Вопрос. Вы когда-нибудь видели язык, который был использован не так, как предполагалось изначально? если так, то что это было и это работало? Ответ. Для меня одним из самых неожиданных применений Lua является Inline Lua, расширение Perl для встраивания сценариев Lua в код Perl. Я всегда думал, что было странно использовать Lua для написания скриптового языка. Это работает, но я не знаю, насколько это полезно на самом деле. В более широком смысле использование Lua в играх было для нас неожиданным. Мы не создавали луа для игр, и мы никогда не думали об этой возможности раньше. Конечно, задним числом это выглядит очевидной областью применения, и мы очень рады быть частью этого сообщества. И похоже, это работает. Вопрос. Считаете ли вы, что использование луа в компьютерных играх Позволило людям открыть этот язык, о котором они возможно не смогли бы узнать, если бы не игры? Ответ. Конечно. Я думаю, что больше людей узнали АЛУА через игры, чем через любой другой источник информации. Или канал. Вопрос. Считаете ли вы, что компьютерные игры играют определенную роль в продвижении языков программирования? Ответ. Конечно. Игры – самый важный способ познакомить людей с программированием. Многие дети начинают использовать компьютеры, чтобы играть в игры. Поэтому вполне естественно использовать тот же стимул для более сложного использования компьютеров и для программирования. Тем не менее, мы всегда должны рассматривать другие пути, чтобы стимулировать людей изучать программирование. Не всем интересны игры. В частности, девочки гораздо менее мотивированы играми или по крайней мере большинством игр, чем мальчики. Вопрос. Считается, что более 40% Adobe Lightroom написано на Луа. Как вы к этому относитесь? Ответ. Я горд этим. И большая улыбка. Вопрос. Почему вы считаете, что Луа был таким популярным инструментарием для таких программ, как Adobe Lightroom и различных компьютерных игр. Ответ. Существует важное различие между Adobe Lightroom и играми в целом. Я думаю, что для большинства игр основной причиной выбора Lua является акцент на скриптинг. Lightroom использует Lua по-другому, так как большая часть программы написана на Lua. Для Adobe веской причиной выбора Lua была его простота. Однако во всех случаях очень важна простота. Взаимодействие с C и C++. Вопрос. Вы думаете, что лицензия MIT позволила языку расти в популярности? Ответ. Конечно. В первый год, когда мы выпустили ЛО за пределами PUC, мы приняли более ограниченную лицензию. В основном это было бесплатно для академического использования, но не для коммерческого использования. Только после того, как мы перешли на более либеральную лицензию, Луа начала распространяться. И я предполагаю, что даже лицензия, подобная GPL повредила бы ее распространению. Большинство игровых компаний очень скрытно относятся к своим технологиям. Иногда трудно понять, кто на самом деле использует Луа. Вопрос. Как вы думаете, у Луа есть какие-то существенные недостатки? Ответ. Нам трудно указать на какой-либо явный недостаток, иначе мы бы исправили его. Но, как и с любым другим языком, дизайн Lua предполагает множество компромиссов. Например, некоторые люди жалуются, что его синтаксис слишком многословен. Но этот синтаксис более удобен для непрограммистов, таких как геймеры. Таким образом, для некоторых людей синтаксис некорректен, для других нет. Точно так же для некоторых программистов, даже динамическая типизация является недостатком. Вопрос. Как вы думаете, почему Lua является популярным выбором для предоставления скриптового интерфейса в более крупных приложениях? Ответ. За исключением TCL, Lua является единственным языком, разработанным с первого дня для этой конкретной цели. Как я уже говорил, любой языковой дизайн обычно имеет много компромиссов. Компромиссы Lua направлены на то, чтобы быть хорошими для сценариев, то есть для управления приложениями. Большинство других языков имеют различные компромиссы, такие как более полные библиотеки, лучшая интеграция с операционной системой или более жесткая объектная система. Вопрос. Где вы представляете будущее Луи-Луа? Ответ. Сценарий. Жаль, что термин язык сценария становится синонимом слова «динамический язык». Язык сценария, как следует из его названия, это язык, который в основном используется для сценариев. Источники имени – это языки-оболочки. Некоторые использовались для написания сценария в других программах. TCL расширил его для написания сценариев программы. Но позже люди стали применять термин для языков, таких как Perl или Python, которые вообще не являются языками сценариев в том первоначальном значении. Это динамические языки. Для настоящих сценариев ло становится доминирующим языком. Вопрос. Чем больше всего гордитесь в плане первоначального развития и дальнейшего использования языка? Ответ. Я очень горжусь тем, что Луа добился всей этой популярности, учитывая откуда она взялась. Из всех языков, когда-либо достигших определенного уровня популярности, Луа единственный не созданный в развитой стране. На самом деле, кроме Луа и Руби, я думаю, что все популярные языки были созданы в США или Западной Европе. Вопрос. Где вы видите языки программирования в ближайшие 5 лет? 20 лет. Ответ. Легкая часть предсказания следующих 20 лет состоит в том, что потребуется много времени, чтобы оказаться неправым. Но мы можем попробовать обратно. Где мы были 20 лет назад? В 80-х? Я достаточно взрослый, чтобы помнить проект «Пятое поколение». В то время многие утверждали, что в далеком будущем, будущем а это уже сейчас, мы все будем программировать на прологе, в краткосрочной перспективе ада. Похоже, станет доминирующим языком в большинстве областей. Интересно, что семена соответствующих изменений в языках программирования уже были там. Объектно-ориентированное программирование находилось на подъеме, но в то время никто не делал ставок на C++, преодолевая аду. Итак, я бы сказал, что семена на следующие 20 лет уже есть, но результат, вероятно, будет не таким, каким люди ожидают сейчас. Вопрос. Есть ли у вас какие-либо советы для начинающих программистов? Ответ. Выучи луа. А если серьезно, я действительно поддерживаю идею, что если единственный инструмент, который у вас есть, это молоток, вы относитесь ко всему как к гвоздю. Таким образом, программисты должны выучить несколько языков и научиться эффективно использовать сильные стороны каждого из них. Бесполезно изучать несколько языков, если вы не уважаете их различия. Ну и интервью все. Теперь у нас э, выдержка из книги э, этого, же, э, этого же программиста, э, как его Роберту Изуралимский, как-то так. Так вот, у него есть книга ⁇ Программирование на языке Lua ⁇ Итак. Когда Вальдемор, Луис и я начали разработку Lua в 1993 году, мы с трудом могли себе представить, что Lua сможет так распространиться. Начавшись как домашний язык для двух специфичных проектов, сейчас Lua широко используется во всех областях, которые могут получить выигрыш от простого, расширяемого, переносимого и эффективного скриптового языка таких как встроенные системы, мобильные устройства и, конечно, игры. С самого начала мы разрабатывали Lua для интеграции с программным обеспечением, написанным на C, C++ и других общепринятых языках. Эта интеграция дает много преимуществ. Луа – это крошечный и простой язык, частично из-за того, что он не пытается превзойти C в том, в чем он уже хорош. Например, высочайшее быстродействие, низкоуровневые операции и взаимодействие со, сторон, со сторонним программным обеспечением. Эта интеграция дает много преимуществ. Много преимуществ, это я уже сказал. Так. Для этих задач Луа полагается на Си. Луа предлагает как раз то, для чего Си недостаточно хорош. Это высокая степень независимости от аппаратного обеспечения, динамические структуры, отсутствие избыточности и легкость тестирования и отладки. Для этих целей Луа располагает безопасным окружением, автоматическим управлением памятью и хорошими средствами для работы со строками и другими видами данных с динамически изменяемым размером. Часть силы Луа идет от его библиотек, и это не случайно. В конце концов, одной из самых сильных сторон Луа является его расширяемость. Многие качества языка вносят в этот вклад. Вносят, многие качества языка вносят в это свой вклад. Динамическая типизация обеспечивает высокую степень полиморфизма. Автоматическое управление памятью упрощает создание интерфейсов, поскольку нет необходимости решать, кто отвечает за выделение и освобождение памяти, или как обрабатывать ее переполнение. Функции высшего порядка и анонимные функции обеспечивают высокую степень параметризации, делая функции более универсальными. Lua является не только расширяемым, но и связующим списком, точнее языком. Lua поддерживает подход для разработки программного обеспечения на основе компонентов, когда мы создаем приложение, связывая вместе существующие высокоуровневые компоненты. Эти компоненты пишутся на компилируемом языке со статической типизацией, таком как C или C++. Lua является клеем, который мы используем для компоновки и соединения этих компонентов. Обычно компоненты или объекты представляют более конкретные низкоуровневые сущности, такие как виджеты и структуры данных, которые почти не меняются во время разработки программы, и которые расходуют большую часть процессорного времени итоговой программы. Lua придает окончательную форму приложению, которая, вероятно, будет неоднократно изменяться во время жизненного цикла данной программы. Однако, в отличие от других связующих технологий, Lua при этом является полноценным языком программирования. Поэтому мы можем использовать Lua не только для связывания компонентов, но и для их адаптации и настройки, а также для создания полностью новых компонентов. Разумеется, Lua не единственный скриптовый язык. Существуют другие языки, которые вы можете использовать примерно для тех же целей. Тем не менее, Lua предоставляет набор возможностей, которые делают его лучшим выбором для многих ваших задач, и которые придают ему свой уникальный профиль. А это, первое, расширяемость. Расширяемость Луа настолько значительна, что многие рассматривают Луа не как язык, а как набор для построения предметно-ориентированных языков. Мы с самого начала разрабатывали Луа так, чтобы он был расширяемый, как через код Lua, так, так и через код Си. В качестве доказательства этой концепции Луа реализует большую часть своей базовой функциональности через внешние библиотеки. Обеспечить взаимодействие Луа с C и C++ действительно просто. И Lua был успешно интегрирован со многими другими языками, такими как Fortran, Java, Smalltalk, Ada, C Sharp, и даже со скриптовыми языками, такими как Perl или Python. Так, Вторая особенность – простота. Lua – это простой и маленький язык. У него мало концепций, но зато они эффективные. Эта простота облегчает изучение Lua и помогает сохранять его размер небольшим. Полный дистрибутив, исходный код, руководство, бинарные файлы для некоторых платформ спокойно размещаются на одном флопе диске. Третья особенность – эффективность. Луа обладает весьма эффективной реализацией. Независимые тесты показывают, что Луа является одним из самых быстрых среди скриптовых языков. И четвертая особенность – переносимость. Когда мы говорим о переносимости, то имеем в виду запуск Луа на всех платформах, о которых вы только слышали. Все версии Unix и Windows, PlayStation, Xbox, Mac OS X и iOS, Android, Kindle Fire, NUC, Haiku, Qualcomm, Braille, мейнфреймы IBM, RISC Symbion OS, процессоры Rabbit, Raspberry, Пи, Arduino и многие другие. Исходный код для каждой из этих платформ практически одинаков. Lua не использует, не использует условную компиляцию для адаптации своего кода под разные машины. Вместо этого он придерживается стандартного ANSI-C, Таким образом, вам обычно не нужно адаптировать его под новую среду. Если у вас есть компилятор NCC, то вам всего лишь нужно скомпилировать Lua без каких-либо предварительных настроек. Пользователи Lua обычно относятся к одной из трех широких групп. Первое, те, кто использует Lua уже встроенные в приложение. Второе, те, кто использует Луа автономно. И третье. Те, кто использует Lua и C вместе. Многие используют Lua, встроенные в какую-либо прикладную программу. Например, Adobe Lightroom, Nmap или World of Warcraft. Эти приложения используют Lua C API для регистрации новых функций, создания новых типов и изменения поведения некоторых операций языка, конфигурируя Lua под свою специфическую область. Часто пользователи таких приложений даже не знают, что Lua является независимым языком, адаптированным под данную область. Например, многие разработчики плагинов для Lightroom не знают о других способах использования этого языка. Пользователи Nmap, как правило, рассматривают Lua как язык Nmap Scripting Engine. Игроки в World of Warcraft могут считать Lua языком исключительно для данной игры. Луа также полезен как самостоятельный язык, не только для обработки текста и одноразовых маленьких программ, но также и для различных проектов от среднего до большого размера. При данном применении основную функциональность Lua дают его библиотеки. Стандартные библиотеки, например, предлагают базовое сопоставление с образцом и другие функции для работы со строками. Улучшение поддержки своих библиотек у Луа привело к быстрому увеличению количества внешних пакетов. Луа-Рокс система внедрения и управления модулями для Lua На данный момент насчитывает более 150 пакетов. Наконец, есть программисты, которые работают на другой стороне скамьи, и которые пишут приложения, использующие Lua как библиотеку Си. Такие люди больше пишут на Си, чем на Lua. Хотя им требуется хорошее понимание Lua для создания интерфейсов, которые будут простыми, легкими в использовании и хорошо интегрированными с языком. Так, идем дальше. Синтаксис. Синтаксис Lua в основном построен на основе поздних паскаля подобных языков, таких как модула 2 или Oberon. Формат записи текста. Свободный. Команды в тексте программы разделяются любыми пробельными символами. В одном из интервью Роберту И. заметил, что синтаксис Луа – это компромиссное решение, которое он был вынужден принять, чтобы упростить освоение языка непрофессиональными программистами. Он охарактеризовал этот синтаксис как довольно многословный, отметив, что лично для себя – предпочел бы более краткую нотацию. Каждый выполняемый лоа фрагмент кода, такой как файл или отдельная строка в интерактивном режиме, называется куском, или по-ненашинскому чанг. Кусок или чанг – это просто последовательность команд или операторов. Лоа – не нужен разделитель между идущими подряд операторами, но вы можете использовать точку с запятой, если хотите. Переводы строк не играют никакой роли в синтаксисе Луа. Например, вот эти четыре куска допустимы и эквивалентны. То есть сейчас вы на экране видите четыре примера. И они все эквивалентны друг другу. То есть два примера с переводом строк, два без перевода строк плюс. С точкой запятой в конце, да, после первого выражения А равно единичка. И без точки запятой, то есть все они эквивалентны. Как и у всех языков, у Луа есть свои типы. Ну и сейчас мы про ним, по ним, точнее, пробежимся. Поэтому как бы смотрите на экран: Итак, тип Нил. Это тип с единственным значением nil, основная задача которого состоит в том, чтобы отличаться от всех остальных значений. Lua использует nil как нечто, не являющееся значением, чтобы изобразить отсутствие подходящего значения. Как мы уже видели, глобальные переменные, точнее мы не видели, это так. Короче, глобальные переменные по умолчанию имеют значение nil до своего первого присваивания. И вы можете присвоить nil глобальной переменной, чтобы удалить ее. То есть здесь есть автоматический сборщик мусора. Тип Boolean обладает двумя значениями True и False, которые представляют традиционные логические или булевые значения. Однако не только булевые значения могут выражать условия. В Lua условие может быть представлено любым значением. Проверки условий, например, условий в управляющих структурах, считают nil и булево false ложными, а все прочие значения истинными. В частности, при проверках условий луа считает 0 и пустую строку истинными значениями. Тип number представляет вещественные числа. То есть числа двойной точности с плавающей точкой. Аналог тип double в языке C. В Lua нет целочисленного типа. Аналог тип integer в языке C. Все числа, они вещественны. Тип string. В Lua имеет обычный смысл. Последовательность символов. Lua поддерживает все 8-битовые символы. И его строки могут содержать символы с, любым, с любыми числовыми кодами, включая 0 символы. Это значит, что вы можете хранить в виде строк любые бинарные данные. Также вы можете хранить строки Unicode в любом представлении, UTF-8, UTF-16 и так далее. Стандартная библиотека, которая идет вместе с Lua, не предлагает явную поддержку этих представлений. Тем не менее, вы можете работать со строками UTF-8, Вполне привычным образом. Строки Lua являются неизменяемыми значениями. Вы не можете изменить символ внутри строки, как вы это делаете в языке C. Вместо этого вы создаете новую строку с необходимыми изменениями, как показано в примере. Тип тейбл. Тип Table представляет ассоциативные массивы. Ассоциативный массив – это массив, который может быть индексирован не только числами, но и строками или любым другим значением языка, кроме NIL. Таблицы являются главным, на самом деле единственным, механизмом структурирования данных в Lua, при том очень эффективным. Таблицы используются для представления обычных массивов, множества, записей и других структур, Структур данных простым, однородным и эффективным способом. Также Lua использует таблицы для представления пакетов и объектов. Когда мы пишем io.read, мы думаем о функции read из модуля io. Для Lua это выражение означает индексировать таблицу io, используя строку read в качестве ключа. Таблицы в луа не являются ни значениями, ни переменными. Они а объекты. Тип function или функции. Функции являются в луа значениями первого класса. Программисты могут хранить функции в переменных, передавать функции как аргументы для других функций и возвращать функции как результаты. Подобные возможности придают языку огромную гибкость. Программа может переопределить функцию, чтобы добавить новую функциональность, или просто стереть функцию для создания безопасного окружения при выполнении фрагмента ненадежного кода, например, кода, полученного по сети. Более того, Lua предоставляет хорошую поддержку функционального программирования, включая вложенные функции с соответствующим лексическим окружением. Наконец, функции первого класса играют ключевую роль в объектно ориентированных возможностях Lua. Lua может вызывать функции, написанные на Lua и функции, написанные на языке C. Обычно мы прибегаем к функциям C. Когда мы прибегаем к функциям C, мы достигаем более высокого быстродействия или получаем доступ к средствам, недоступным непосредственно из Lua таким как средства операционной системы. Все стандартные библиотеки в Lua написаны на C. Они включают в себя функции обработки строк, обработки таблиц, ввода-вывода, доступа к базовым средствам операционной системы, математические и отладочные функции. Тип user_data позволяет запоминать произвольные данные C в переменных Lua. У него нет предопределенных операций в ЛО, за исключением присваивания и проверки на равенство. Пользовательские данные используются для представления новых типов, созданных прикладной программой или библиотекой, написанной на C. Например, стандартная библиотека ввода-вывода использует их для представления открытых файлов. Тип «Трет» или «Поток». Тип Thread представляет независимый поток выполнения и используется для реализации сопрограмм SoRowTime. Сопрограмма SoRowTime похожа на нить в смысле многонитивости. Это поток выполнения со своим стеком, своими локальными переменными и своим указателем команд. Но он разделяет глобальные переменные и почти все остальное с другими сопрограммами. Основное отличие между нитями и сопрограммами, это то, что концептуально, или буквально в случае многопроцессорной машины, программа с нитями выполняет несколько нитей параллельно. Сопрограммы, с другой стороны, работают совместно. В любой момент времени программа с сопрограммами выполняет только одну из своих сопрограмм. И эта выполняемая сопрограмма приостанавливает свое выполнение только когда ее явно попросят при остановиться. СО-программа это очень мощная концепция, и поэтому иногда ее трудно применять. Так, типы закончились, идем дальше. Как вы думаете, индексация данных в таблицах, используемых как массив, с чего начинается? А ну-ка, давайте подумаем. Правильно! С единицы. Вот в этом примере, который вы, вы видите на экране, первый элемент конструктора имеет индекс 1. То есть days с индексом 1 равно Sunday. Хотя можно было предположить по аналогии с другими языками, что days с индексом 0 равен Sunday. Но это не так. Так уж сложилось. Поэтому здесь все, ну не все, а вот для этого примера начинается индекс начинается с единички. Ну, для тех, кто еще остался и досмотрел до этой минуты, хотел бы сказать, что все, но еще не все. Потерпите, осталось совсем чуть-чуть, не переключайтесь. Итак, с типами, особенностями все. Я думаю, в принципе, все с языком, ну, с какими-то особенностями языка, потому что можно сидеть до утра, если у вас, конечно, еще не утро. Так вот, какие есть редакторы, которые поддерживают поддерживают как минимум синтаксис лоа, ну а как максимум еще и содержит интерпретатор и все такое, с помощью чего можно писать программы на лоа и отлаживаться. Итак, сейчас я приведу список и даешек, ну, с Википедии, с интернета, но какие у какой и есть возможности, в принципе перечислять не буду. Итак, Zero Brain, Eclipse, Emacs, Havel Intel G-Idea Visual Studio, Decoda, Lua Edit 2010 VXLua. Ну и еще штук 40 я упустил. В общем, этих EDEшек и редакторов немало. Все программное обеспечение, которое использует ЛО или написано с использованием ЛО, перечислить, наверное, невозможно. Или это будет очень долго. Но, как пример, я сейчас приведу ну, несколько примеров. Итак, это Wireshark, VLC Player, Farm Manager, Cheat Engine, DrWeb, Redis, Celestia, Black Magic Fusion, ну и так далее и тому подобное. То есть это то программное обеспечение, которое использует Lua ну, внутри себя, либо частично написано на Lua. А какие же игры используют Lua? Их, наверное, еще больше. Еще больше, чем программ и всего остального. Но несколько примеров я сейчас приведу. Итак, это Stalker, Ufo After Light, Warhammer, World of Warcraft, Project Zomboid, Герои Меча и Магии 5, Flat Out 2, Dota 2, Dark Soul, Angry Birds и много-много-много других игр. Кстати, многие э, игровые движки используют Луа как основной язык. То есть там корона, Engine, что-то, GoDot, по-моему. Еще я делал обзоры по каким-то игровым движкам. Можете найти на канале. И там, там по-моему, всех, которые я делал, там Лоа они используют. Вот. Итак, ну, давайте я еще перечислю уже, уже почти конец. Дождитесь, перечислю области, в которой используется Лоа. Это автомобилестроение, менеджеры баз данных. Образование, файловые менеджеры, авиасимуляторы, игровые движки, графика, embedded устройства или встроенные устройства, умные дома, редакторы кода текста и так далее, обработка фото, интернет, операционные системы, физические эмуляторы, робототехника и много много много всего. Но, думаю, нужно уже заканчивать. Примеры и книги по ЛОА вы сможете найти в интернетах. Но лучше всего книги от автора и ну официальная документация. Поэтому на сегодня все. Надеюсь, вся эта информация вам была полезна. И, и все. Спасибо за внимание. Подписываемся, делимся. Специалисты прокомментируйте. Может, вы добавите что-то свое по поводу языка ЛОА. Вот, ну и все. Всем пока.